Всем привет, вы на канале Сиаголдбет, меня зовут Евгений. Сегодня я вам хочу показать обзорчик обновленных ботов семейства Smart Analysis, Бывшая умная статистика, но сразу же все три бота. Это Бакара, это 21 классика и это 21 очко. А сегодняшний обзор будет касаться 21 очка и одной конкретной строки. Новая строка... И я думаю, будет она интересная многим, потому что это новый подход к анализу. Ну и в целом вам расскажу про бота. Но вначале давайте я вам покажу для самых нетерпеливых некоторые результаты. То есть я заблаговременно перед съемкой этого ролика поделал вставочки по этому боту. Соответственно, вот они ставочки. Ставлю я начальная сумма 100 рублей. Ставил я на точную карту. Это та самая новая строка. Она у нас идет по таймингу, фильтры по таймингу. И, соответственно, вот они результаты. А сейчас, наверное, у самых пытливых умов появился вопрос, а что это все сразу же заходит? Нет, не все заходит сразу же, и также я еще по этому же самому фильтру делал ставки только на одно значение. Как видите, коэффициенты низкие 3.3, 2.8, это были просто значения, а вот эти высокие коэффициенты, это, соответственно, точная карта. В реальности все выглядит вот так вот. Как видите, красненького много, но бояться этого не стоит. Сейчас я вам объясню, что да как. Вкратце, постараюсь мега коротко. коротко. Смотрите, валет-бубен, вот они самые первые начальные ставки. Валет-бубен, валет-бубен, это я делаю ставку и игроку, и дилеру. Видите, да, игрок получит карту валет-бубен, дилер получит карту валет-бубен. Одновременно делаю двум игрокам одну и ту же ставку. Сделал ставку по 100 рублей, ставка проиграла. Далее, я повысил немножечко, всего лишь на 50 рублей ставочку. На тот же самый валет и бубен в следующей игре, это у нас 48-я игра. Она у нас тоже не зашла. И 250 рублей у нас снова валет бубен. Это у нас второй догон. Соответственно, она у нас также не зашла. Дальше, как видите, сумма у нас 400 уже рублей. Это я уже увеличил. И ставка уже идет король треф. Здесь у нас была игра 49. Здесь у нас игра уже 50. 400 рублей, как видите. да Видите, дополнительная информация. 50 рублей. Ставка король треф. Король треф сразу же заходит. Если бы я сделал ставку просто на значение. Просто король также игроку и дилеру, то, соответственно, у меня бы также зашла ставка с двумя королями. Здесь у нас по вольтам, насколько я помню, вольтов вообще никаких не выпадало. Да, вольтов никаких не выпадало. То есть здесь бы я хоть на значение просто ставил, хоть на точную карту, все равно не зашло. О чем я? По поводу значения. О том, то, что вы можете делать прогноз, фильтровать, то есть анализировать по точной карте, но при этом можете делать ставку только на значение. Это вы сможете только понять тогда, когда у вас бот будет в руках, когда вы проанализируете хотя бы 3-5 игр и у вас придет быстрое понимание, что делать, как делать, на что лучше сделать ставку на точную карту или лучше сделать на значение. Это вы все сами поймете и какого-то дополнительного на это видео, я думаю, нет смысла снимать. В общем, короли ТРФ у нас зашли, я возвращаюсь обратно к первоначальной ставке. Суммы 100 рублей. И прогноз у меня был, соответственно, валет пик. 52 игра, валет пик и, соответственно, вот она в 52 игре и заходит валет пик э, дилеру. 100 рублей поставил, 1200 заработал. Чистыми получается 1000 рублей, так как 200 рублей загружено. Понимаете, да? Дальше у нас 53-я игра. То есть, как видите, анализ достаточно быстрый. В 52-й игре я уже сделал ставку, уже выиграл. А в 53-й игре я снова делаю ставку и снова выигрываю валет червы. Уже была ставка. Также, если бы я просто ставил на значение, то, соответственно, у меня сразу же бы два значения зашло бы, два вольта. У игрока и у дилера. Далее, я, естественно, как и обычно, возвращаясь к... Первоначальная ставки 100 рублей, соответственно у нас идет дама червей, вот она у нас, дама червей, дама червей, проигрыш, дама червей, проигрыш, это у нас первый догон. Дальше идет следующий прогноз, дама треф. Почему я сделал всего лишь один догон, потому что здесь вы сами выбираете. Как вы анализируете, так вы и выбираете. Вы можете вообще не делать догонов. Вы можете делать 1, 2, 3, 200 догонов. Как вам хочется. Вы можете повышать суммы, можете не повышать, можете частично повышать. Коэффициент достаточно высокий и делать выбор в ставках вам. Задача бота просто вам предоставить информацию. А дальше уже вы решаете, что вам делать а, с этим прогнозом. Ну и соответственно у нас получается что? А, вот дама червей у нас а, раз ставка не зашла. Дама червей. Не знаю, почему я здесь 100 рублей поставил, Ну да ладно. Но суть в том, что... А, подождите. Дама червей, дама червей. Дальше я сделал догон. Первый догон 200 рублей. Ставка не зашла. На этом я закончил догоны. Перешел к новому прогнозу. Дама треф. Но сумму я продолжу увеличивать. 400 рублей. Она снова не зашла. Проанализировав значение, сделал просто ставку на то, что будет дама. И, соответственно, 1000 рублей поставят дилеру... И 1030 рублей поставил игроку, потому что немножечко пониже коэффициент. И, соответственно, ставка зашла. Чистыми, ну, грубо говоря, у нас получается 1270 рублей. Соответственно, перекрыв вот эти минусы. Не полностью, но перекрыли. Дальше я продолжаю повышать ставку на точную карту дама Треф по 500 рублей, как вы видите. Оно не зашло. И дальше у нас идет валет бубен. Новый прогноз. То есть с дамой Треф у нас получается 1 ставка. Дама Треф 2 ставка. То есть 1 догон опять. Дама Треф, вот 400 рублей это просто ставка, и дама Треф, 500 рублей это уже догон. То есть получается один догон. Дальше у нас идет следующий прогноз на следующую игру. Валет Бубен а, по 700 рублей поставил, значительно повысил ставку, то есть мог поставить также 600 рублей, я а мог и оставить 500 рублей с такими коэффициентами. В принципе, все равно было бы неплохо, все равно было бы в плюсе, но я продолжу повышение. И, соответственно, у нас Валет Бубен ставка проигрыш, Валет Бубен а, догонная ставка проигрыш. Дальше у нас уже идет... Король червей. То есть, как вы видите, я перешел на один догон. Здесь у нас проигрыш также. И э, даму на значениях я чуть-чуть отбил предыдущие проигрыши. Ну, совсем чуть-чуть. Но продолжал дальше делать ставку на королей червей. Соответственно, здесь у нас тоже проигрыш. И в целом, получается, я уже так достаточно э, проиграл, по сути, да, по суммам. Хоть и не так много игр прошло. Но надо учитывать то, что э, два минуса это один... Прогноз это считай как одна ставка. Дальше валет пик. Также все увеличиваю сумму. И получается на валет пик я сделал больше догонов. То есть вот валет пик раз ставка. вот По 1100 раз ставка. По 1200 это первый догон. И, по, и снова та же самая сумма 1200. Второй догон. И он у нас заходит и, и приносит мне 13800. Чем отбивает полностью все вот эти вот минуса. Вы можете не ориентироваться на мои суммы 800 рублей, 1000 рублей. Убирайте лишний нолик, и это будет 80 рублей, 50 рублей, 40 рублей, 90 рублей, 110 рублей, 100, 120 рублей. Для тех, у кого маленький баланс. Как видите, у меня баланс позволяет делать такие суммы, я не сильно проваливаюсь. С учетом таких коэффициентов, я могу, в принципе, так достаточно долго гнать. Как одну ставку, так и в целом, по новым прогнозам, но продолжать повышать сумму до тех пор, пока не выиграю. Соответственно, следующий, если бы я делал бы ставку, я вернулся также бы к 100 рублям. Надеюсь, все вот это сказано, вам понятно. Теперь давайте перейдем непосредственно к боту и самой ставке, и самому анализу. Это уже для тех информаций, кто действительно интересуется этим ботом, кто интересуется, как же получать э, хорошие результаты. Не забывайте, что точная карта — это сложные прогнозы. Если бы это было бы легко и просто, как вам кажется, то коэффициент не был бы 10 и более. Непосредственно сам бот. Идет сейчас 127-я игра. Я буду э, анализировать по 8 строке. Как видите, 8 строка звездочка, точная карта, минуты. То есть по вот этой строке я и буду анализировать. Сейчас у нас идет в игре 10-я минута. Я, соответственно, нажимаю на любой фильтр и забиваю, например, на 12-ю минуту я точно не успею, потому что это будет 128-я игра, поэтому я буду 129-ю игру анализировать. Это у нас будет 12-я минута. Меняем минуты, то есть цифры. А здесь я делаю К, король, Ч, это червы. И просто смотрю, я ищу максимальное совпадение. 22, король пики 23, король треф 25, уже неплохо. Запоминаем, король треф, 25 совпадений. Король бубы вообще отлетает всего лишь 17 совпадений. Дальше иду, вбиваю вольта, и снова валят черви, валят пик, трефы, бубы. Как видите, вольты у нас точно отпадают. И теперь осталось только отфильтровать даму. Смотрите сразу же, дама черви 30. Вот на даму черви, скорее всего, я и буду делать ставку. Дама пик 28, дама треф 26 и дама бубы 16. А, обратите внимание на то, то, что у дамы самый высокий показатель в этой игре, в 12-й минуте. То есть это у нас будет как раз таки... А, она у нас уже идет. А, она у нас сейчас уже идет, это 128-я игра, 12-я минута. Ну и как раз мы в лайве можем увидеть. А, Во-первых, мы ждем даму, а во-вторых, мы ждем даму червы. Если сейчас дама червы у нас не заходит в этой игре, как и любая, в принципе, дама, то я спокойненько могу делать в 129-й игре ставочку. Так, я успел сделать ставку в лайве дама-червы, а, у дилера у нас дама-пик, а, и там всего лишь 7, возможно я продолжу делать, если позволит букмекер, а, но он не позволит, и соответственно у нас здесь минус. Идем, соответственно, в следующую игру, 130, я в принципе могу не повышать сумму и делать то же самое, дама-червей игроку и дама-червей дилеру. Если бы я делал бы ставку на даму, просто даму значение, то у меня бы уже все зашло, как видите, да. 128 игра не прогрузилась, но в 128 игре у нас здесь дама Бубы. Вот она у игрока, дама Бубы. Сейчас мы ждем дама Червей. Это у нас будет, по идее, так как мы делали анализ на 128 игру, то это будет второй догон. В принципе, для анализа по минутам это много, два догона, но, скажем так, это максималочка такая, чисто по моим наблюдениям. Пожалуйста, дама червы в 130 игре заходит, соответственно, в 129 игре я успел только сделать ставку игроку 100 рублей, а в 128 игре я проболтал и не успел сделать никакой ставки. Соответственно, мои затраты на эту ставку 300 рублей, то есть 129-я игра 100 рублей это игроку, 130-я игра 100 рублей игроку и 100 рублей дилеру, и того загружено 300 рублей на коэффициент, я не помню какой. Поэтому мы просто посмотрим, что по итогу вышло. По итогу 1200 рублей общими, грязными, так скажем, я заработал, ну а чистыми получается 900 рублей. Если вам кажется, что это мало, ну делайте ставку по 1000 рублей, если у вас баланс резиновый. Тогда будет у вас сразу же много. <coughs> вот такой вот обзорчик длинный получился, старался как можно быстрее скорее вам рассказать, но это все-таки смарт-анализ и, его... и о нем рассказать в двух словах никогда не получается и не получится. Сделайте обзор на другие фильтры по 21 очку или просто на 21 классика или бакару также снять обзоры. Там также есть новые фильтры, новые фишки и так далее. А, бот сам по-другому уже выглядит более понятен и ясен. А, пишите об этом в комментариях. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.